Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости канала. С вами я, серия кролик. Мы хотели ежедневную рубрику сделать ответ на ваши комментарии. Но, к сожалению, немножко мы сдвинемся на один день, и это будет в понедельник. Сегодня, думаю, ночное видео со свидарника, потому что покажем свою небольшой кусочек работы. В течение подумаешь 3-4 часа поработали. Постарались немножко забереть все деревянные поверхности, которые вы видите в настоящее время, потому что туда мияк доска долго не будет служить да и гигиена должна быть на первом месте они все у нас мурзаты Юль, покажи мурзаты это детство вымазывались такие, ну, потому что мы велели а они тут нам мешали мы их выгоняли на улицу ну ничего почистили вывезли три мотоблока практически полненьких на улице уже слякоть поэтому что поэтому очень было сложно вывести не выкопать, а вывести один забор у нас пустой на всякий пожар как это говорят если мы будем там чистить кого-то то, то перегоняем сюда там чистим, заново берем ну и Юль говорит, давай прибьем пару елочек ну короче, ладно, прибили мы пару елочек эффекта в запахе короче, нету Можете должен быть, но мало елочек все, сценарники Машка, Дашка, Глашка, все лежат. Ну, а идем сейчас в Кольчатник. Там мы помыли тоже, между прочим, тару, в которой течет вода. Когда начали мыть тару, ну, все, пойдемте туда, все расскажу там на месте. Ну вот, друзья, помыли мы, наконец-то, как я говорил, вот эту бак. Когда начали мыть, здесь подскакивали трубочки, как всегда, это, блин, все течет там, блин, мучились, мучились. Ладно, наладили, промучились, наладили кролик кушает все хорошо наш отсюда с этой точки прилетела сюда только что пришлось его воспитывать видите воспитываю ну вот то нюансики. так начнем читать комментарии Комментариев с вопросистыми знаками было м, пару штук я практически полностью ответил это в письменном виде но если комментарий такой по теме ну интересная тема например как выбрать там, мальчика как выбрать девочку как определить сукройность конечно же мне проще ответить это в устном виде потому что когда я буду писать то это очень долго и муторно ну начнем кролики у петровича молодец это блогер начинающий с города минска Посмотрел я у него клеточки, интересные клеточки, интересные кролики полоны. Ну, так, с мыслью, по крайней мере. Ну, спасибо. Так, Сергей из города Кличева, пища. Сергей, как у тебя это пятнистая самочка? Не бабочка? А, похоже, то строкач? Нет. Где то у нас? Вот, Юлька, иди покажи. Это, видите, суперкорм. Нет, это не строкач, это просто бабочка. Но идея с скрестить, конечно же, будет супер. Но, правда, нужно подождать месяца два, как минимум. Серега, спасибо за вот так. Так, что еще? 10-тысячный подписчик без видео. Красивый кролик, а поближе не было. А, поближе не было. Нет, поближе не было. В городе Бобруск, это сам ближе к личам там строкачей не было. Ну или, по крайней мере, таких помнят, типа строкачей. Так, Алексей Сдерев, молодец, спасибо. Салимбо, немецкий пестрый строкач Вопросите знак А сколько дал в российских рублях? Написал ответ Еще в российских рублях В российских рублях Ну, это считаешь немного Так, Александр, строю как умею Мама на все руки Хеллоу, хеллоу Так, нам немного осталось Электричка или маршрутка на маловечно. Вот позовете, но Раньше чем зарплата не приеду Зарплаты приеду Если позовете так, Виталий Боянский. А строкача почему прикрываете? А строчку почему прикрываете? Это получилось случайно, когда снимала видео моя дочь. Я там стоял и, ну, это не строкач, короче. Так, Анжела Ферьян, Сколько по цене? Я взял за 40 долларов. Ну, он дороже однозначно стоил. Ну, мне как бы, как, как хорошему человеку сделали скидку. Вот так. Так, так, так, так, так. Что тут такое еще? Комментарии огромное количество по 80, 96, 40. Так, чё? Так, Федор Вайтулянец пишет, чего не сказал, что в Минске. Будешь. встретили бы. Друзья, если поеду в какой-нибудь крупный город, я обязательно перед этим буду снимать видео и объявлю всем. Буду там. Если кто, созванивайтесь, пишите. Встретимся без проблем. Где-нибудь в кафе посидим. Отдохнем, поговорим. Так, так, так, так, так, так, так. так. Ну, вот, вот такие основные комментарии. Без... Так, в Минске за кроликом поехал. Это как надо любить животных. Молодец, удачи. Ну, блин, ну, во-первых, своего транспорта у меня нет. Моего транспорта у меня нет. Просить машину или нанимать машину. Это, блин, знаете, дороговато. Ну а то, что мне пришлось с первоноской походить 5 часов из дочи по городу Минску, ну что же тут не сделаешь. Как не... Ну, это ж кролики. Это ж как э, круче хобби. Так, так, так, так. Угу. Что еще мы здесь вот? Вот пишут, привет из Латвии, тоже занимаюсь кроликами. И для меня это выгодно. Я очень доволен, удачи вам, побольше клиентов, спроса на крочати, удачи вам. Спасибо, что меня смотрят не только с территории Беларуси, Украины, России, Нойши и Латвии. Так, здесь еще пишет, здравствуйте, какие у вас цены на КГ в Латвии? Пишут 7 евро за килограмм, я продаю по 6 евро за КГ. То есть в Латвии один килограмм мяса кролика стоит 7 евро. Но она продает по 6. О, блин, вот и думайте, куда ехать нужно и где продавать своих кроликов. Так, не будем затягивать мы кролиководческие видео. Тем более здесь о кроликах будет небольшое количество информации. В основном это будут комментарии. Ну, снова же, рубрика новая. Люди еще не привыкли задавать какие-то длинные вопросы. Интересные вопросы. Ну, а нам что показывать? Все не белели, возили навоз, Ну не буду снимать видео, как я вожу навоз какашку, блин, сам хоть противовозь этим занимайся, да? Ну, ничего. Так, так, так, так, так, так, так, так. Вот, видите, капает. Юлика, покажи. Вот, видите? Mm -hmm. Вот мыли, и вот такого все бежит. а это сырость. Поэтому здесь заложка вот так. Все. Угу. И все Так, все, друзья До вторника Во вторник будем, скорее всего Сдавать поросенка Если получится, если не получится Нужно сходить еще в сельсовет, здесь справочку Так что Стараемся обязательно это все снять Показать вам, что, почем, как, куда И зачем Появились вопросы Задавайте, пишите, подписывайтесь Комментируйте Смотрите, будьте с нами, а мы к вам тоже в той гости придем. Все, всем пока. Юлька, закругляйся, пошли в хату, я есть и хочу. Все. Ты готовила есть или нет. Uh -huh. Ну все, пошли есть. Все, кролики, я пошел домой. Посмотри, вылез, засранец. Вот верит тоже, видишь? Все. И вот как он туда сейчас заберется. Да, я посажу его туда. Вот вылез, блин. Им сколько дней? Акрот был 16, а сегодня 20.30. 14 дней. Вот на 14 сутки уже вылезли, ребенок. Все, мамки, Вода есть, корм есть, ты на диете. Ты тоже на диете. Нет, им баланс. Все, а вам спать? Отбой. Вам на лето, нечего? Юля, подожди, так, все, вкус. Всем спасибо. Отбой.